Ну, привет! с вами канал Секреты Ютубера. И сегодня я расскажу вам о том, как полностью удалить все остатки, которые изначально были вами удалены из операционной системы Windows 10. Дело в том, что ни один из оптимизаторов, чистильщиков реестра и так далее и тому подобное не осуществляет эту... Операцию на все 100%. Что-то да, остается. И вот это что-то, но заправляет реестр, замедляет работу компьютера, в общем, делает все, как говоря, не айс. Компьютер начинает работать медленнее, медленнее, это вас напрягает, удручает так далее, и тому подобное. Но ничего страшного. Вот мы с этим делом разберемся. Я вам расскажу, как это сделать. Потому что ваш канал это ютубера, который научит вас, как обращаться с компьютерными программами, как рыба в воде. Вы будете там себя чувствовать просто попав. А пока я начинаю, не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал. Ну и написать какой-то комментарий, поделиться этими видео со своими друзьями, коллегами, любовниками, любовницами. Не важно. Самое главное, проявить какую-то свою сознательность и активность. Ну что ж, давайте начнем. С вами поэкспериментируем. У меня есть программа, которую я хочу удалить, вернее, которую я давно уже удалил, но ее хвосты еще находятся у меня в системе, а значит, занимают какое-то место. Мне это не нравится, поэтому я выделяю эту программу. Это платформа для программирования на языке Delphi Rad Studio, 10 версии. Нажимаем клавишу удалить и получаем вот такую ошибку, которая гласит, что какой-то файл не найден туда-сюда не может быть удалено окей окей тоже делать как там быть как решить эту проблему Ну что ж давайте попробуем для начала э, нажмем комбинацию клавиш Win плюс R модной э, строке задаем Rack edit пишем то есть э, вызываем редактор реестра нажимаем enter и у нас открывается окно редактора реестра и вот куча таких вот веток э, веточек сейчас будем разбираться что с ними делать и э, как вообще оперировать всем этим безобразием самое главное что нас здесь будет интересовать это две строки то есть э, current user и local machine ну давайте начнем все по порядку делать, то есть раскрываем, раскрываем ветку и идем дальше. Ну, собственно говоря, если начать вот говорить про то, как это все это дело отредактировать, весь реестр, удалить все следы, мы должны обратить, не помню, говорил я это или нет, на две ветки. это Current user и Local машин. Вот нас интересуют две ветки, где хранятся все данные о тех программах, которые мы устанавливали самолично в нашу систему. Итак, давайте начнем по порядку. Открываем Current user и здесь вот ищем папку Software, программное обеспечение. Раскрываем. И вот здесь вот такой вот огромный список, с которым нам придется поработать. Итак, возможно, у вас есть много программ, которые вы удалили, и следы которых остались. Вам придется все это проверить, и необходимо отметить тот факт, что иногда, иногда в реестре записывается наименование самой программы, а иногда наименование э, компании, которая разработала эту, понимаешь ли, программу. Вот. И вот самое главное, что нужно отметить, прежде чем мы начали делать, э, при внесении любых изменений в реестр необходимо сделать ее копию. Ну, вдруг вы удалите что-то не то, и тогда программа, которая у вас еще установлена, и вы пользуетесь, вы ее вдруг в реестре удалили, и, ну, я бы так сказал, на 90%, что она уже не будет у вас запускаться. Поэтому выделяем э, ветку ⁇ Софтвер ⁇ делаем, э, открываем менюшку ⁇ Экспортировать ⁇ Экспортировать. Здесь выбираем любое место, например, рабочий стол. Пишем имя какое-нибудь, например, вот так вот. Сохранить. Она на рабочем столе. Сейчас сохранится. Объем достаточно большой у меня, поэтому... Вот сохранилось. Так, я знаю, что меня интересует Дельфи. Дельфи это компания Борланд или сейчас уже Эмбаркадера, поэтому я вот смотрю Борланд. Что у меня тут? Так, что мне есть Борландовское? А мне это не нужно, но на всякий случай пока оставлю. Но то, что Эмбаркадера, это Чисто, чисто дельфийская тема. Программа у меня удалена. Поэтому я сразу же... Так, да. Вы действительно хотите безвозвратно удалить этот раздел и все его подразделы? Ну да, да, да, да. Удаляем. Дальше к Дельфи, у меня конкретно к Дельфи, к ничего не относится. Борловские программы есть, особенно DBD, это базы данных, они используются многими программами, приложениями, конфигурация туда-сюда. Так, подгир, даттебаз. Так, сейчас посмотрим. Рабочей директория. Кодурше, ДТБ с Так, давайте вот это вот мы сейчас пока оставим. Сейчас оставим и проверим ветку Local Machine. Local machine. Тоже веточку софтвер, так, есть у нас что-нибудь похожее на коды э, Gear, но я бы, я бы не сказал, что здесь это есть, поэтому, поэтому, поэтому, давайте сейчас пойдем проверим. Возможно, что-то осталось, и придется перезапускать компьютер. Поэтому мы сейчас зайдем в служебные, панель управления и посмотрим, остался ли у нас Delphi. Так, программы и компоненты. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, то так, у нас уже нету. так, то нету. Вы можете посмотреть вот то, что было сейчас до того, как мы произвели наши манипуляции. Вот она, так, здесь есть, а здесь уже как мы видим, Delphi-то и нету. Мы добились того, что нам необходимо было. То есть из э, реестра мы эту программу удалили. Соответственно, остатки хвосты мы тоже почистили. И здесь нас ничего уже не мешает. Соответственно, мы можем точно так же пробежаться по всему списку, э, проверить программы, которые... Нами не используются и были удалены, и хвосты, которые еще остались. И мы можем также все это дело э, почистить. Это уже неплохо, я бы вам сказал. Да, да. Соответственно... А что, соответственно? Соответственно, ставьте лайк под видосиком. Подписывайтесь на канал. Почему подписываться на канал? Потому что канал... Секреты Ютубера вам помог, подсказал, как правильно удалять все хвосты, которые остались еще, не прибегая ни к каким сторонним приложениям. И без всякого геморроя. Все очень просто, все very good, я бы так сказал. Что бы вы сделали без канала Секреты ютубера, я даже не знаю. И поэтому лайк! Подписка, колокольчик, все дела. Ну и комментарии. Можете ругать меня, может быть, можете хвалить. Главное, не оставайтесь в стороне. Главное, что-то проявляйте свою гражданскую позицию и активность. А я к вам вернусь еще скоро. Я надеюсь, не успеете даже соскучиться.